приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова я официальный обозреватель компании oriflame и сегодня я вам расскажу про новинку которая вышла в каталоге номер 6 и это не один продукт а целая серия комплексный уход Novage с чудесным названием Novage Brilliance Infinite Luminosity у меня в руках сыворотка я вам чуть позже ее покажу повнимательнее но сразу хочу заметить что эта серия состоит из пяти продуктов очищения. Крем для кожи вокруг глаз, сыворотка и два крема утро и ночь. Сыворотку мы наносим под крема. И что важно, рекомендуется использовать комплексный ход целиком, потому что эффективность возрастает в 7 раз. То есть одна сыворотка не решит всех задач, которые прописаны, которые доказаны клиническими исследованиями. Итак, давайте поподробнее про эту серию расскажу. Она подходит для всех возрастов. Крем дневной содержит SPF. 30, что очень важно для того чтобы не появлялась новая пигментация и что делает эта серия во-первых выравнивает тон лица подавляет пигментацию на 20% и кожа выглядит более свежей сияющей и ровной кстати я уже несколько дней пользуюсь этой сывороткой у меня такие классные приятные впечатления от нее насколько она вкусно пахнет я не ожидала это совершенно новый аромат не похож ни на один в этой серии пахнет приятно она так легко распределяется по коже она классно впитывается мне нравится как на нее ложится крем сейчас я использую крем ultimate lift но все равно это настолько вот приятное ощущение и давайте посмотрим сыворотку поближе я вам покажу как она выглядит такой невероятно красивый дизайн белый чистый просто роскошный и эта сыворотка содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту что позволяет очень глубоко проникать в слои эпидермиса и подобную магниту притягивает влагу в кожу смотрите какая красивая капелька очень легко легко распределяется эта сыворотка еще раз повторю какой чудесный аромат и эта сыворотка также направлена на снятие раздражения успокаивает кожу и подавляет воспалительные процессы просто вот как глоток воды такие классные ощущения ну что давайте подведем итог oriflame делает все для того чтобы мы с вами становились еще красивее и моложе и были довольны своей кожей чтобы мы могли как можно меньше использовать дополнительных продуктов которые выравнивают кожу маскируют и так далее и я вам желаю красоты и если вы уже эту серию попробовали поделитесь в комментариях своими впечатлениями расскажите что вы чувствуете какие у вас уже происходят изменения и от меня вам самые наилучшие пожелания. Счастья, любви и добра. С вами была Лилия Донского. До новых встреч!